Привет, еще раз, значит, ребят, маленькая лекция по ФССП, сейчас расскажу некоторые лайфхаки, как с ними общаться. Значит, ФССПшники абсолютно нормальные, вменяемые товарищи, не ведитесь на ролики в интернете и где-то по телевидению, да, что кого-то там убежают и все остальное. Значит, смотрите. Когда у вас ФССП вас уже ограбило, да, и вы про это только что узнали, значит, первое, что вы должны сделать, это отнести писульку в банк, что я запрещаю третьим лицам а, распространять мою информацию, мои персональные данные, т.д. и т.п. Вторым делом вы идете к приставу, вот, и у пристава вы берете постановление на а, возбуждение исполнительного производства оно будет там принудительное исполнительное производство называется в общем берете это постановление. В этом постановлении будет во-первых номер постановления от какого числа это постановление. Значит, запрашивайте у приставов, что вы получили информирование и уведомление по почте, да, запрашивайте корешок, все как положено, номер э, идентификационной почты России, да, каким отправлением почтовым к вам это было отправлено. Идите на почту и разбирайтесь, кто поставил отметку. Они очень сильно хитрят, ребят, они отправляются, они с почты в сговоре, и почта ставит за вас отметку, что якобы вы своевременно все получили, поэтому они нахлобучивают банк и все деньги со счетов ваших выгребают. Значит, это все не так. Идите на почту, запрашивайте, значит, кто забрал, когда забрал, покажите. Подпись, не подпись, в общем, что-то, какие-то документы вам почта должна предоставить. Вот, если почта не предоставляет, вызываете старшего и пишите им претензию. Вот, претензию, пусть проводят судебное расследование, пусть э, следственные действия какие-то свои внутренние проводят, что-нибудь пусть делают, пусть вам дадут ответ. Значит, кто забрал, почему забрал и так далее. Следующий этап, значит, смотрите, Приходите, берете это постановление, да, берете у, у этого ФССПшника, значит, на каком основании, кто куда, куда, как вас информировал, правильно, неправильно, что, значит, вообще произошло, на каком основании он деньги списал. Дальше, смотрите, есть такая уловка, у них есть статья э, в их законе о ФССП. У них есть очень хороший пункт, что по, вот насколько я помню, 12 и 14, прочитайте внимательно, что они не имеют права накладывать арест на счета, на которые перечисляется пенсия, пособия, какие-то там стипендии, еще там что-то там, ну не буду врать, в общем, прочитайте. Есть определенные счета, на которые они не имеют права накладывать аресты. И, соответственно, взыскивать деньги, да? Но как бы мне тут разъяснили, что деньги-то они имеют право воровать, а вот накладывать аресты, блокировать счета они не имеют права, потому что туда пенсии поступают и так далее, значит, деньги зависнут. В общем, тут же вы показываете ему по телефону, не, не ведитесь ни на какие справки, ни из каких банков. Он вас будет отправлять, идите мне в Сбербанк или там ВТБ, или какой там ваш банк, Газпромбанк, и принесите мне оттуда справочку, что ваш счет, является счетом, ну, допустим, для получения пенсии. Нет, ребята, вы заходите в личный кабинет. Если у вас Сбербанк, заходите, значит, в личный кабинет, да, в Сбербанк онлайн, и в этом личном кабинете тыкаете на ваш счет, вот, и получить выписку. И там есть в этой выписке, прям в онлайн, в вашем личном кабинете, есть основание зачисления денег. Вот там, где приход у вас будет, там будет написано, там, пенсия, пенсия, пенсия, пенсия и так далее. В общем, смотрите туда, никуда вам ходить не надо. Короче, он не имеет права вас гонять. То, что они гоняют и отправляют туда, это они время тянут. Не имеет никакого права вас гонять. Значит, в телефоне прямо ему открываете, в нос тычете и говорите, видите, пенсия. Все, он прям тут же при вас снимает все Аресты. Почему? Потому что ФССПшник реально, ребята, не видит, что у вас за счета. Вообще не видит. Я вам больше того скажу, у ФССПшника нет доступа к вашим счетам. Вот такой вот прикол. У них есть так называемый операторский банк, то есть некая такая база, все списание, все делает сам банк на основании этой вот базы. То есть база работает в автоматическом режиме. Как только туда пристав что-то закинул, что надо вот на такого-то человечка, найти такого-то человечка и что-то у него взыскать. Вот. Соответственно, банки быстренько пробегаются по этому распоряжению самостоятельно, все это делают. Делают банки, ребят, понимаете, не ФССП, а банки. Вот, поэтому быстренько-быстренько а первым делом не к приставу бежим, а в банк бежим и отзываем свои данные, да, персональные данные, чтобы вы наложили запрет на пользование вот этой вот системой ихней, межведомственной системой. Я не знаю, как она называется, честно, кто выяснит, скиньте, пожалуйста, в группу, будем знать, как эта штука называется. Это я вам передаю такие знания, знаете, мне тут пристав слил, что он вообще ничего не видит, у них есть такая база для общения. А вот он им скидывает, и это все мгновенно, практически, ну там в течение двух часов все это банки сами обрабатывают. В банках, оказывается, есть определенное подразделение, собственно выделенная которая работает с вот этой базой и у них есть вот такая вот меж меж структурная база да с которой они взаимодействуют вот ребятки поэтому значит арест вы можете поснимать быстренько в этот же день до да. приходите к приставу показываете, говорите вот видите все пенсия значит поищите в своих закладочках по выпискам по своим поступлениям там написано откуда эти деньги пришли если хоть одно слово пенсия есть сюда с видос Значит, еще следующий лайфхак. Пенсия, как правило, приходит на счет под названием вклад. Но у вас на этот вклад открыта карта, и поэтому в том же самом сбере онлайн у вас будет как бы два счета. Один вклад, другой карта. Значит, объясняйте приставу следующим образом, что со вклада я снять не могу, только с карты. Поэтому разблокируйте мне сразу оба. Потому что это вклад, а это карта. Это нормальное явление. Если он будет прикидываться идиотом и говорить, что нет, это разные счета. В общем, короче, понаезжайте на него. Он обязан разблокировать все. А покажите, что вы переводите с вклада на карту. Да, скажите, вот я получила пенсию, вот я ее сюда перевела. Вот видите, вот, вот внутренний перевод ему какой-нибудь один. Покажите, скажите, что не имеете права. Иначе по-другому я как бы снимать никак не могу. А вот, потому что ну как вы без карты? Надо идти в ваше отделение. Линия, там подавать сберкнижку, да и снимать, ну, четкие трудности. Вот они, как правило, не дебилы, но прикидываются. Следующий момент, ребят. Следующий момент общения с приставами. Значит, вы должны понимать, что пристав на самом деле, у него есть какой-то определенный регламент, да, когда он вам там списывает, все равно он там не досписал, он все равно будет мучить, домой прийти и так далее. То есть там, по-моему, я не помню, 10 дней у него на все дается, да, 10 дней до следующего действия. Вот, ваша задача его по максимуму останавливать. Первое, что вы можете его остановить, да, это подать на отмену исполнительного листа. Это в предыдущей лекции мы разбирались. Значит,. После того, как вы подали, да, делайте три экземпляра обязательно. Один экземпляр суду, один экземпляр приставу, один экземпляр себе. Ну, чтобы у вас отметки экспедиции сюда были в трех экземплярах. Вот, значит, суд, как правило, многие суды выпендриваются, и они экземпляр для пристава отбирают себе и говорят, ну, типа, не надо, мы сами приставу отправим. Но когда они отправят, фиг кого знает, да? А вы можете взять свой экземпляр, прийти к приставу и сказать, вот, видишь, на основании этого прям с заявлением. Пишите заявление. Требую, вот, требую, значит, отложить э, исполнить, принудительное исполнительное производство на основании оспаривания выдачи исполнительного листа он будет выпендриваться, ребят, сразу говорю, но гните свою позицию и вообще намекайте, не намекайте, а прям жестко заявляйте свою позицию, что вы здесь власть, и вы ему указываете. Поэтому не надо ему тут гнуть, вообще перестаньте их бояться, ребят. Им надо указывать их место мерзотосное. Вот пусть они сидят и знают свое место. Значит, даете ему такое указание, вот, и пусть он от вас отстает. Отстает до тех пор, пока не будет назначено судебное заседание. Значит, вообще при Прекратите к приставам бегать и за приставами бегать. Либо берите личный телефон мобильный, либо берите личную мобильную там, эту электронную почту. Она у всех есть приставов. Поэтому берите и скажите, что я вам буду присылать все сюда. Вот, Как только я увижу, что дело появилось, вот на сайте суда, я вам скину ссылочку, да, там дата, время, когда будет заседания и так далее. И он до этой даты времени обязан перенести вот это свое исполнительное производство. Так, это понятно, да. Значит, следующий момент, следующий момент тот, что сам по себе федеральный закон о приставах, поищите в интернете, ребята, он не действует. Там очень много оснований, почему он не действует. И с нарушениями он оформлен и выпущен и так далее и вообще, короче, противоречит там, конституционному закону и так далее. В общем, есть прям целые готовые экспертизы, поищите эти экспертизы, почему федеральный закон о приставах недействительный. Вот, еще как один лайфхак, да, чтобы как-то приставов осадить, у них нет соглашения между приставами и судами. То есть э, реализация мер, по государственному принуждению посредством непосредственно органов ФССП оно производится не на основании ничего вот если вы внимательно изучите сайт ФССП вы увидите у них там раздельчик такой называется соглашение с другими организациями и вот там кого и таможня и кого только нету то есть для того чтобы суд Передал исполнительный лист ФССП, да, вот, у них должно быть соглашение. По этому соглашению, там должно быть все прописано, что не разглашение, тра-та-та. Опять же, что суд передает? Суд передает ваши персональные данные. А вы давали суду на это разрешение? Передавать персональные данные. Это же вообще где видно это такое? Вот, ребят, никакого соглашения между вот этими товарищами нет. Поэтому а, на это тоже надо обязательно написать лицу, имеющему право, да, без доверенности выступать от имени организации ФССП. Можете наехать, кстати, можете проверить свое ФССП, вообще если оно в ЕГРИЛ. Как правило, там бывает, что некоторые отделения отсутствуют, вообще там непонятные какие отморозки сидят. Ну, в общем, ребят, много вам накидало, как разбираться с ФССП, но если вы к ним миленько подойдете, не будете бунтовать, да, тихонечко скажете, «Слышь, парень, я все знаю, вот, поэтому давай, ты тут делаешь все, что я хочу, я тебя не трогаю». Вот сиди там себе, короче, не это, и не возбухай. Ну, как правило, они нормально, адекватно реагируют, но если вы придете с гонором, конечно, чисто по-человечески вы такой же в ответ и получите говно, вот. Ну, есть, правда, да, есть совсем такие отморозки, приставы, но такие отморозки, мне кажется, они уже, не знаю, там где-то канули в лету. Ну, говорят, народ говорит, что встречается. Поэтому имейте в виду, да, сразу зондируйте почву, как вообще человек адекватный перед вами сидит или неадекватный, да, как себя с ним вести. Вот, ребята, рассказала кратенько про судебных приставов, как с ними взаимодействовать. Значит, ничего не боимся, да. И как можно больше и быстрее и дальше оттягиваем исполнительное производство. Вот. Ну и, соответственно, в наших интересах отменить, конечно же, исполнительный лист. Вот. И как-то отстоять свои права другим образом. Но это мы будем частными, частными всякими лекциями уже разбирать. Потому что, еще раз повторю, что правильный заход в судебное дело решает уже 70% успеха. Если вы зашли неправильно, ребят, то вы уже имеете то, что имеете, разгребаете последствия, понимаете? Надо правильно в дело заходить. вот Это мы будем разбирать, что и как заходить, и на основании чего заходить, и какие аргументы приводить в суде и так далее и тому подобное. Можно, конечно, там повыпендриваться, но лучше поиграть в их самодеятельность. Это, как правило, эффективней. Эффективнее почему? Потому что судьи очень часто сейчас стали вставать на сторону жителей, на сторону действительно людей. И в этом есть наш шанс на спасение, понимаете? То есть можно, конечно, прийти и сидеть там, давить на систему, если там уже совсем отморожены, да, как вот в моем случае, у меня суд вообще такой неадекват, конченый, вообще на все плевать. Но, тем не менее, там не все судьи такие. Есть отморожены, а есть нормальные судьи, которые там пятнами идут, им стыдно, им вообще мерзко, они там вообще бедные, не знают, как себя вести. Вот. Ну, такие, как правило, и увольняются, если их там сильно подавить морально, они увольняются, но... Ну, ребят, будем делать свое дело. Камень, вода это что говорить-то. Поэтому всем удачи! Вот. Значит, боритесь за свои права, отстаивайте свои права. Ребят, победа будет за нами. Никуда она не денется. Главное, знаете, такой боевой дух. Главное, идите на позитиве. Вот. Потому что, ну что они могут сделать? Надо вообще руководствоваться принципом главного героя, да. Главного героя как не бьют, он все равно падло не дохнет. Иначе кино закончится. Вот. Поэтому, ребят, все, играем в главного героя и не забываем, да, что последним героем Будут они, как бы все равно, в, в последнюю очередь, рухнет вся эта система. Вот, я именно это хотела сказать, что мы их все равно добьем, никуда они не денутся. Конечно, система будет рушиться с других, с других моментов, с других основ. И судебная система здесь не самая первая, которая будет падать и рушиться, да, но тем не менее, тем не менее, понимаете, мы, как муравьи, такие термиты, будем подъедать их их основы, подгрызать их там сваи, на которых они стоят, да, заставим их работать по их же законам, ну, посмотрим, изменим мир, я думаю. Так, все, всем удачи, всем успеха, давайте действуйте, ребят.